Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео мы поговорим об новостях и обновлениях проекта Parkcoin. Мы ранее уже снимали видео о данном проекте. Проект всем очень понравился. На самом деле это как бы популярная и хорошая криптовалюта, которая себе хорошо зарекомендовала и активно развивается дальше. Также будут некоторые такие новости, которые, скажем так, получил из-под ковра, образно скажем. Который в дальнейшем повлияет на цену данной монеты, которые я вам могу сейчас озвучить. В общем. Как видите, да, у них тут глобальное обновление. Пост обновлением. То, что у них обновились кошельки, выпустили не апдейт. Защиту от 51% атак. В принципе, обновления неплохие. То есть защита улучшилась. Как вы знаете, как бы и хакеры скажем днем на месте не сидят, двигаются вперед. То есть обновка вылетела. Это уже плюс для проекта. Также обновились кошельки и по мастернодам. То есть вышло обновление, как их там настраивать. В общем, ссылочка насчет данной темы будет в описании, либо просто, на, когда на главную страницу зайдете, вы все сами это можете увидеть. То есть именно какие были обновления, насколько они значимы и незначимы. Нам, как и обыкновенному пользователю, я думаю, не особо будет интересно уникать, какие файлы они поменяли и что они с ними сделали. Но, тем не менее, работу выполнили, обновились. Это уже очень хорошо. А, так, дальше, что у нас? Мастернода одна у нас стоит, грубо говоря, 0,1 биткоин. То есть на мастерноду нам надо 500 тысяч монет. На данный момент это составляет, ну, грубо говоря, 400 баксов. Как вы видите. 7114 активных мастер -нот. то есть и годовой доход вам обещают в принципе это очень хороший 67 то есть ни один банк вам не даст такой годовой доход там максимум я не знаю 5 годовых может быть каких-то, которые недолго проработают 7 но опять же, вот видите, да, за криптовалютой будущее и на данном этапе на этом можно в принципе сделать хорошие бабки конечно есть риск там потерять деньги ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет. Пить мы любим все. В общем. В принципе, с мастернодами здесь все понятно. Мастернод много. Становится с каждым днем все больше и больше. Не знаю. Цена за мастерноду вообще небольшая. Кому интересно, знаете так, для ради для развития собственно, можно купить мастерноду. Обычно на такую сумму мы просто покупаем, холдимся. По минималке там в разных проектах а тут уже и мастернода будет и она уже будет сама себя э, зарабатывать и обрабатывать так что в принципе есть думаю люди которые все покупают сразу по 10 мастер а то и по 20 и по 30 а некоторые еще больше и сами понимаете 67 годовых на стабильном хорошем проекте это очень хорошие бабки будут ну ладно об этом поговорили идем далее а вот сама фишка, они должны выпустить карты именно дебитовые карты под коин, понимаете? во втором квартале этого года, я же говорю информация из-под ковра <laughs> в общем это даст очень хороший скажем так, пинок под зад хороший старт, именно для цены данной монеты то есть, появляется карточка многие проекты обещают что у них появятся карты, либо там от фонаря где пошли сами их распечатали, сделали. А это именно вот уже образец, который тестируется, работает, возможно, уже. То есть, как только это выйдет в массы, это уже даст цену. И сами понимаете. Сейчас даже просто купить сейчас монету. Купить там ее, я не знаю, одну мастерноду, две. Либо, ну, не будем говорить, мастерноды назвать будем называть там 500 тысяч, там, не знаю, миллион, пару миллионов монет. Сейчас их просто купить, приходить и цена уже взлетит так что вы уже понимаете когда деньги в принципе зарабатываются я вам всегда годную информацию подкидываю с этим как бы все понятно следующие новости Netflix снимает документальный фильм об альткоинах и самое интересное что за кадром да то есть это уже у нас опять же ПакКоин это представьте какой буст даст данному проекту то есть я не знаю обещают где-то в 2020 году то есть сделать документальный фильм и релиз будет в 2020 году. Это просто будет такой буст для проекта. Это цена, наверное, сразу x10 поднимется. Это ну, Блин, они такие соглашения там договоренности делают. То есть. Вы должны понимать, надо смотреть наперед. То есть вы сейчас вложите даже пускай тысячу долларов. Пройдет год, полтора, блин. Вы с ней снимите потом, я не знаю, блин. 10, 20, возможно больше. Опять же, надо рисковать принимать такие решения, которые потом в будущем, думаю, именно в криптовалютах и в криптовалютах надежных, если у них есть будущее, они активно развивается это потом себя купит. Так что новости просто вообще не могут радовать. Ну, также подписан договор. покойно то есть, э, с такими организациями, э, как Global Boost и, получается, из пламя, им они тоже подписали. Это благотворительные организации, да, пламя мира, которая действует, как видите, да, более чем в 70 странах. То есть, это опять же, такие договоренности, такие, скажем так, то есть, объединение, это дает ценность монеты. То есть, как бы, королевская семья, да, ну, вот я вам оставлю на все ссылки, это даже просто интересно почитать, то есть, о других проектах, которые, ну, как они проектах, а организациях, которые заключили договоренности с подкоином. То есть, насколько они крутые и интересные, и насколько этот проект интересен, и они как бы договариваются, да, это уже многое значит, и просто так это не делается. Значит, за этим есть будущее, за этим люди пойдут, и опять же цена будет только подниматься на самом деле почитайте вот он будет интересно не знаю мне лично интересно стало просто сейчас озвучивать видео это но ну, это очень много времени займет поэтому я говорю многие думали что по а все пропал уже и там и тому подобное некоторые личности были такое описали да как бы на других там тоже видел отзывах что монета уже скам и тому подобное любители поорать не по делу но тем не менее видите а проект двигается развивается с каждым днем так что думаю за этим будет будущее ну дальше что мы попадаем на coin market cap здесь у нас уже плюс 13 процентов все у нас зеленеть это хороший плюс 13 процентов у вас было миллион монет 10 миллионов монет с 10 миллионов монет сделайте 13 процентов на цене ну плюс там да, ордера в этом или сюда пускай 10 10 миллионов вы уже миллион монет рубля на процент подняли. Вот. Продали, купили откаты. Ну в общем, вы уже сами знаете, как на этом взорвать как торговать. Но тем не менее, то есть цена в принципе хорошая для того, чтобы сейчас купить и зайти в проект. Поэтому не знаю, лично моя рекомендация. Почему бы нет? Можно зайти и купить тем более такие новости на когда вы купите монету, то есть вы уже и сами будете следить за новостями, потому что вы инвестировали, вам будет интересно, что будет с лично с вашими деньгами. Так что, ребята, давайте тогда подписываемся на канал, заходим на проектик, думаю, в принципе, все будет отлично, сейчас пойдут новости, обороты на биржах увеличатся, то есть сами понимаете, проект достойный, я думаю, все будет хорошо. Так что на этом все. Всем удачи, всем профита. Поддержите лайком, подпиской на канал. И, кстати, у нас уже 15 тысяч подписчиков, за что вам огромное спасибо. Давайте. Всем удачи.